мне ходить в в нем я паук, все меня боятся. Запрети мне ходить в рездание, что ночью, что днем, все меня боятся в нем. Запрети мне ходить в рездание, в нем я паук, все меня боятся. Запрети мне ходить в рездание, что ночью, что днем, все меня боятся в нем. Ты с меня не снимешь это.